очередной парадокс который совершенно не является парадоксом. как во всем мире боевыми искусствами ну, восточными занимаются гораздо больше народа чем на востоке так и в индии кто занимается йогой точно также местные населения знают что такое что йога такая есть но я, вот находясь э, здесь на гуа не увидел ни одного индуса, ни одного нигде, ни в деревнях, ни около отмотельных комплексов, ни на пляже, ни утром, ни вечером, нигде абсолютно, как, чтобы кто-то из индусов занимался йогой, чтобы он сидел в позе лотоса, принимал асаны, занимался какими-то дыхательными практиками. Один раз я увидел мужчину с темной кожей, который напоминает индусу, мне кажется, что. Не индусы, ну, не знаю, мне, конечно, трудно судить, но немножко по-другому выглядит кремное население. Вот. Может, это пакистанец был какой-нибудь, или, еще, или может быть, араб даже какой-нибудь, не знаю. Вот, а, Который занимался дыханием и с уставной гимнастикой, но с йогой в чистом виде, вот как мы ее привыкли видеть, именно вот асаны различные, не имеет никакого совершенно, в отношении больше похоже на японскую гимнастику Тайко к вот, кто здесь занимается йогой и занимается гимнастикой, это и азиаты. Вот они занимаются. Что касается европейцев, нет, но эти э, в большинстве своем только пытаются э, следовать некому тренду, как, как они думают, э, на здоровый значит, образ жизни. И как это выглядит? А выглядит это так. Они с утра выходят из отеля с чашечкой кофе на берег. Вообще-то смотрится красиво. Вот прямо на берег выходят, берут чашечку кофе, смотрят, как значит, волны накатываются на берег, выпивают это кофе, ставят чашечку на песок, делают какие-то разминочные то есть, упражнения руками, какие-то движения там, легкие, вот, какие-то потягушечки, и кто-то, может быть, из них даже делает какую-то пробежку метров 200 в одну сторону и другую, и на этом все заканчивается. Есть пары пожилые, которые гуляют э, вдоль берега, вот от этого, мне кажется, больше пользы, от того, чем от того, что делают э, э, бельки, вот, которые с утра вот так вот занимаются. Мне кажется, от таких прогулок намного больше пользы, особенно если ходить километриков там, по 10, ну или хотя бы по 5 в день. Вот. А, ну и все. То есть, удивительно, нету тренда такого. В студии йоги, куда мы заниматься ходим, тоже нет ажиотажа. Вы знаете, вот, э, э, на персональные занятия практически никто не ходит, на групповые занятия приходит народ. Занятия ведут на английском языке, занятие длится час, стоит 400 рупий на одного человека, что, в принципе, не очень дешево, потому что это получается где-то 600 рублей за часовое занятие, но из этого часа там очень много, э, ну, полноценно, сам делом занимаешься 25 минут от силы в основном эти занятия кому больше нужны вот кто первый раз приехал в индию хочет сам заняться йогой им надо взять пару-тройку таких сам занятий, чтобы посмотреть а, и выучить несколько там базовых движений там сам несколько и пытаться потом это практиковать это, ну самостоятельно чтобы понимать что были в индии освоили кое-что и получается вот нормально Самолеты. Военные самолеты между прочим. Да. С эскадры три самолета военные. Стребители. Или бомбардировщики военные, фиг вы знаете. Ну вот. Так что. Вот так вот все это дело выглядит. Что касается занятий в тренажерных залах, вчера ходили посмотрели как выглядят местные джимы тренажерные залы залы есть во первых открываются они работают не целый день открываются они вечером в районе 5 часов где-то в 4 часа могут быть открыты в принципе так оборудованы они неплохо но в чем это неплохо заключено в основном из-за какого-то веяния там стоят кардиотренажеры и очень мало свободных весов есть какие-то рычажные, либо блоковки-тренажеры, такие есть, с гламурного плана, на которых, в принципе, тренироваться серьезно невозможно. Что касается кардио, да я лучше по пляжу побегаю, чем буду на дорожке пахтить. Ну, может, это для каких-то там гламуриков тоже действительно, которым надо бежать и только под кондиционером, или как это делают. Там приходят, да, наверное, такие, чтобы не очень жарко было, и ходят по беговой дорожке в течение там, 20 минут, подключив э, к монитору беговой дорожки какой-нибудь видеофильм на флеш-карточке, и получают от этого это удовольствие и мнимое какое-то восприятие того но в сознании, что они там занимаются полезным делом. В общем, короче говоря, на настоящий момент э, тема спортивных клубов в Индии ну, обречена если ее определенным образом не раскручивать и не пиарить, то все это бестолково. И вспоминаю я все время по этому поводу Таиланд, особенно Пхукет. А, систему значит, кемпов, куда люди едут за ну, активным отдыхом, где есть все, и тренажерные залы, и занятия тайским боксом, и ММА, и бокс, и бразильское джиу-джитсу, и в районе кемпов таких, например, в районе а, кемпа Тайгер, Количество мускулистых тел, которые можно повстречать на улице, просто зашкаливает. Там активно идет круглый день, несмотря на 40-градусную жару. Жизнь такая спортивная, где люди постоянно занимаются, колотят мешки, бегают, тренируются, качаются. Занимаются активным отдыхом. Вот. Круто это дело выглядит. То есть за спортом пока надо ехать на Пхукет. Таиланд. Паттай уже бесполезно, наверное, практически, там тоже есть, но хуже. На Пукет. Пока так. Я думаю, пройдет какое-то время и, наверное, на Самуи будет еще лучше, потому что Пукет начинает потихоньку-потихоньку превращаться в некое подобие Паттайи тоже, из-за большого наплыва туристов, которые развращают местное население и поведением своим, и там, излишними деньгами, излишними чаевыми, выпендрежем хамским поведением и дурацким образом жизни. Вот. Думаю, что пройдет еще пяток или десять лет, и уже пукет совсем не тот будет. Он уже начинает сильно преображаться, по сравнению с тем, как я ездил туда первые разы. Здесь же, наоборот, пока ничего не развилось. А может, уже и не разовьется, потому что для каждой зоны со стороны существуют определенные свои какие-то нормы, социальные, и вообще что к чему это предрасположено. Вот если в Таиланде местное население само очень активно занимается, и, и постоянно они и занимаются и пробежками с утра, и тайским боксом занимается мужское население много очень, то это и э, как бы накладывает ну, отпечаток э, на всю вот эту вот активную социальную и спортивную жизнь в Таиланде. Здесь местное население плавное, э, не спортивное, поэтому и откуда же будет, нет никакого ни примера, ни желания строить, а главное, у этого населения нету понимания того, зачем это может быть нужно. Если кто-то сумеет им это показать и доказать, что это нужно, может и поднимется тренд, здесь все же сыграют главную роль именно деньги. то есть. Если они поймут, что на этом можно деньги зарабатывать, они начнут строить и залы, и делать какие-то площадки, где будут размещены петли ТРХ. По крайней мере, вкопают какие-то перекладины, турники, площадки для воркаута. Но ни здесь, ни во Вьетнаме, где я был не так давно. Это не канает пока. Поэтому ничего здесь этого нет. Ну, к сожалению, конечно. вот. А вообще, на самом деле, немножко похвастаюсь. Это приятно так. Ощущать на себе взгляды и местного населения, и приезжих. Потому что вот без тени, со скромности ложной, но и без тени, скажем так, обмана, без ничего скажу, что более спортивной семьи, чем наша, я здесь не увидел вообще. И более спортивного мужчину, чем я, я никого не увидел здесь вообще. Никого. Ни среди местного населения, ни среди приезжих. Среди приезжих-то тем более. Был один еще мужичок такой, более-менее крепкий, он такой, полный, но широкоплечий. Вот. А так, чтобы был кто-то, кто ведет здоровый, ну, добрый жизни и следит за ну, вот эстетикой тела, в том числе, и за функциональной подготовкой. Нет. я вот, значит, бегаю с утра по 7 километров. Вот. Завтра, может, десяточку пробегу. Меньше пяти не бегаю, как правило, никогда. Вот это полчаса, или поменьше, вот, это пять 5 километров если. и не видел ни одного человека, который примерно хотя бы километр пробежал, потому что я постоянно перегоняю их и вижу, где они разворачиваются, где они поворачивают, куда они бегут. больше километра никто, это максимум, и местные, и не местные, да и, и не бегает почти никто. вот, так что в этом плане для человека, который э, никогда не занимался, заниматься будет немножко тяжело. Почему? Потому что он будет чувствовать, что он какой-то здесь как взгой. Особенно если человек не уверенный в себе, он будет думать, что он что-то не то делает, как-то на него смотреть будет сам кос. Вот. По этому поводу я запишу еще один видеоподкаст, как на это все нужно забивать. И заниматься тем, чем вы считаете нужным, если вы считаете, что это правильно. Вот. Ну, в этом подкасте, о чем хотел рассказал, подписывайтесь на мои видео на YouTube, а также на мои ресурсы. Ищите э, по записям и по метатегам, везде проекты, корректуры. Заходите на сайты drshilov.com, budoshin.ru, budoblog.ru. И макивар.ру, что касается того ну, бойцовской подготовки, особенно набивки ударных поверхностей и постановки удара, это макивар.ру. Если я чем-то занимаюсь сам где таким на выезде, странах других, то подкасты на эту тему обязательно появятся на этом ресурсе. Ну все, пока. Ждите следующего выпуска.